Всем привет! Почему мы переехали в Португалию и почему люди выбирают Португалию для переезда за границу? Это один из самых часто задаваемых вопросов и у нас на него очень простой банальный ответ. Мы не выбирали, так получилось. На самом деле, когда мы приняли решение ехать за границу, первое, что пришло в голову, это Португалия, потому что у наших друзей на тот момент родители жили здесь. В общем, и начали мы изучать вопрос именно Португалии. Ну, то есть, страна, которая пришла первая в голову. Таким образом мы могли бы попасть в Италию, в Испанию, в Грецию, в Германию и, может быть, даже в США. Ну, просто не распалялись. Все банально. Но вопрос настолько часто задаваемый, что я решил его задачу себя в Фейсбуке и получил больше 80 ответов, за что всем благодарен. Кстати, подписывайтесь на Фейсбук, я стараюсь, чтобы там было интересно и... Очень часто там есть очень полезная информация, особенно для тех, кто интересуется переездом за границей, предпринимательством или Португалией в частности. Итак, почему люди выбирают Португалию для переезда за границу? Первое. Многие, кто сейчас живет в Португалии, приехали сюда в начале 2000-х. Как я понял, в начале 2000-х, например, в Украине было очень-очень много посреднических компаний, которые предлагали работу за границей, а именно в Португалии. Можно было получить достаточно легко визу, опять же, это то, что я понял из разговоров с людьми, которые приехали туда тогда, и э, они как бы обещали работу здесь. Конечно же, они кидали людей, э, требовали от них деньги. В общем, это была очень неприятная ситуация и плохая история для тех, кто приезжал сюда в начале 2000-х. Поэтому никогда не пользуйтесь услугами вот таких вот серых разных компаний. Но, слава богу, со временем все стабилизировалось, и через какое-то время к ним начали приезжать их дети, жены, ну и в общем они сейчас живут тут счастливо уже больше 15 лет. Второе. Те, у кого есть сбережения и могут позволить какое-то время не работать, выбирают Португалию, как как написали цивилизованную европейскую страну на берегу океана с теплым климатом. Многие выделяют то, что португальцы – очень открытые и добродушны. Ну, если сравнивать, например, с Испанией, которую намного больше знают, чем Португалию, испанцы не так открыты к иностранцам, как португальцы, например. Почти все знают английский язык, это факт. Фильмы идут в оригинале, поэтому на, на первых годах жизни в Португалии э, можно легко изъясняться, коммуницировать на английском языке. Можно, в принципе, говорить на английском языке всю жизнь и будет все нормально. Такая история не во всех европейских странах. Многие едут в Португалию за размеренной жизнью, особенно из э, больших городов, таких как Москва, Петербург, Киев. Многие говорят, Португалия это Киев 10 лет назад. На самом деле здесь время как будто застыло. Португальцы до сих пор читают бумажные газеты, пользуются кнопочными телефонами и встречаются в кафе просто для того, чтобы поговорить. Многие приезжают сюда для того, чтобы переключиться, передохнуть и остаются. Еще говорят, что с документами намного проще. Может быть и проще, но не быстро это точно. Выделяют еще безопасность. Португалия очень спокойная страна. Такое ощущение, что здесь никогда ничего плохого не происходит. Ну, происходит, конечно же, но сравнительно с другими странами намного спокойней. Еще важный момент. Это относительная близость к родным странам. Ну, посудите сами, из Лиссабона за час-два можно добраться практически в любую европейскую страну. В Киев за 4-5 часов, в Москву за 5-6 часов. Это не Америка, это не Австралия, не Таиланд. Достаточно близко. Некоторых привлекла относительно невысокая цена на недвижимость в Португалии. Кто-то приехал сюда учиться тоже, потому что дешевле. Это основные причины, которые я смог выделить и собрать из ваших комментариев в фейсбуке. Подписывайтесь на мой фейсбук и напишите свои причины, почему вы хотите переехать в Португалию или почему переехали. Расскажите об этом. Пока.